И учитывая вот этот наш перезаходик, дорогие друзья, рад вас снова поприветствовать. Шоу матч между командой Гидро Украина, Overdrive Россия. Карта Мираж, best of 1. Противостояние, не побоюсь этого слова И еще раз, еще раз уже в тысячный, наверное, раз напомню И, наверное, я уже многих заколебал, так сказать, э, этими напоминаниями Но все-таки хочу, чтобы политика сегодня у нас не проскакивала в чат Потому что если вдруг она проскочит, я буду раздавать баны направо и налево Поэтому давайте как-то э, не мешать Одно с другим Ну, ножи выигрывает команда Гидра Я так понимаю, сейчас ребята поменяются сторонами Это, в общем-то, логично С моей стороны, но с другой стороны, может быть, как бы Это и не совсем э, логично Глянем, глянем Кстати, кстати, да, все-таки смена произошла Ну, это логично Повторюсь, я тоже считаю, что смена должна здесь быть Потому что, ну, типа, я ни разу еще, наверное, не видел, чтобы на Мираже э, Кто-то начинал В э, Атаке, выиграв ножи ну, только если это была какая-то абсолютно фановая движуха. А, составы команд Гидра. Это 13 ФАМА, 37. Тесак 228. Мияг Тамада. <laughs> Мияг Тамада, Паша Кот и а, Бладикор. А команда Овердрайв. Это Федосов М. Федосов М. И а, Майкеру, Диска, Плив, Вайлд Белка. Вот такие составы. Вроде бы назвал всех. И, надеюсь... По минимуму ошибок в названиях допустил Тем временем у нас уже установлена бомба э Пятерка из команды Overdrive. Ребята пытаются отстреливаться Отстреливаются, кстати, вполне себе Не совсем успешно, я имею в виду про ребят из Гидры Потому что отстреливаются в данный момент именно Они Нет, подождите, все, торможу не Неудачно отстреливаются как раз таки Овердрайвовцы Но хотя бы была поставлена бомба В общем, я немножко попутал название команд С одной стороны, с другой, все Гидра обороняется, Овердрайв атакует вот. Так, быстренько читаю чат. Привет лучшему комментатору и всем приятного просмотра. Space One BS, приветствую и вас. Вам приятного просмотра. Всем доброго вечера. Всем всего самого светлого и суперских майских праздников. Рад всех видеть. Саша, здравствуй. Витя, приветствую. Абдурахмон, приветствую. Павел, здравствуй. Александр, хороший баттл намечается. Пожалуй, открой пивка. Паша, приятного вам пива. Поглощение. Ну и, конечно же, приятного просмотра. А мы возвращаемся в Counter-Strike. У нас на миду начинается. Перестрелка вает белка. Попадает в голову Паши Кода. Далее пулемет работает в руках. Диски. Кстати, минус по Бладикору Прилетает. В общем-то, не настолько-то уж и плохой раунд а, от команды Overdrive. Мы сейчас с вами видим. Плив на P250 забирает Тесака. Делает это, конечно, не без помощи своего тиммейта. Но что самое главное, он это делает. И у нас два. Игрока обороны остается против трех игроков атаки. но, наверное, до сайда успеет добежать один из игроков, да? Тем более здесь, собственно, у нас есть э, тот самый Мияк Тамада. Минус плив И все, и атака почему-то перестала выходить Я уж не знаю, в общем-то, потеря одного игрока Скорее всего, наверное, я должна была спровоцировать полный выход Дабы как-то попытаться разменяться Ну, не совсем грамотно, на мой взгляд, опять же, повторюсь, было сыграно Но что есть, то есть 2-0 В общем-то, это был, опять же, ну, хотя не сказать, конечно, что был экономически Это был форс, скорее больше Но что имеется? Имеется у нас... Полноценный девайс на раунд с одной стороны и с другой. И вот это как раз будет сейчас очень-очень интересно, дорогие мои друзья. В принципе, раунд, который задаст темп матчу. Майкеру! Хэдшотом убивает Фому, пытается перестроиться на второго, но оставляет Тесаку 5 хп. Хаешка снимает еще 3 хп, и у Тесака остается 2. Везунчик, везунчик, что еще можно сказать? На миду при этом как бы тоже начинаются напряги, причем обоюдные напряги, готовится открытие с апсов, и здесь минус от Фидосова по тесаку, все-таки двухопового игрока обороны добивают. Но скаут, конечно, такой себе как бы девайсец, я имею в виду в плане того, что он все-таки не ваншотит, поэтому нужно очень хорошо прицельно и часто попадать! Но это, видимо, рассказ про Фидосова, потому что то, как он сейчас настреливал, ну, это круто. Три минуса со скаута. При этом, кстати, был еще и скаут, э, скаут у Вайлд Белки. E, но, правда, этот скаут уже, в общем-то, не блистал. Но хотя бы присутствовал. Поприсутствовал, и это уже хорошо. Извините, сегодня не с вами, забежал поздороваться. Ничего страшного, ведь запись останется, если будет интересно, пересмотри. А, ну, а сейчас хочу пожелать тебе удачи в твоих делах. Майкеру на этот раз уже со снайперской винтовкой АВП. Открывашка из ямы и энтри-фраг по Мияк Тамада. А, ребята из команды Гидры пытаются найти возможность разменяться, но в силу отсутствия девайсов приходится искать какие-то, так сказать, а, полу полумеры. Майкеру продолжает уничтожение соперников, делает уже третий минус в этом раунде. Минус от диски и минус от Федосова. Еще один. 2-2. Напряженный матч сегодня обещает быть, ну вот так вот, судя по тому, как проходил пистолетный раунд, как проходил экономический и антиэкономический, если мы будем смотреть с другой, так сказать, стороны По девайсным раундам тоже все достаточно жестко Не сильно ребята пользуются гранатами, это не очень радует, конечно, честно сказать, но с одной стороны Хорошо Стреляют, зато жестко ну, я к этому. То есть, ну, гранаты нивелируются тем, что э, есть перестрелки. Ну, сейчас есть какие-то раскидки на меду. Вот он молотов в окно. Ребятам все-таки тоже нужно разыграться, что с одной стороны, что с другой. Минус от Федосова по тесаку. Ответный минус может быть, но только если позже. Потому что сейчас, если игрок обороны попытается разменять, рискует очень сильно погибнуть. И, скорее всего, все-таки погибнет без минуса, потому что, ну, позиция... Крайне-крайне-крайне плохая. Не удалось убить снайпера. 7 хп осталось у Уайлд Белки. И по результату а, забирают Пашу Кода, Диска, Минус Бладикор, Фома и Мьяк Тамада. Два минуса, дорогие друзья. Атака хоть и в большинстве, но теперь уже не настолько у них все хорошо. И не настолько уж у них все и безоблачно. Правда, конечно, позиционная игра игроков обороны в данный момент нацелена немножко не на ту точку, да. То есть это больше скорее акцент на Б. В то время как Плиф уже поставил бомбу на точке А. сейвить здесь особливо-то нечего. Хотя, конечно, можно засейвить второй армор, например. Да, есть девайс, который можно засейвить. По-моему, как бы надо бы попытаться. Какую карту ты любишь в CS GO? Интересный вопрос. Если мы будем брать э, официальный мапул, то, наверное, все-таки карту Мираж. Хотя, очень интересно еще Эншент, но даже не знаю, честно сказать. Если вообще, в общем, не только официальный мапул, то, конечно, это кэш. Кэш, я всегда говорил, это моя любимая карта в... Counter-Strike Global Offensive Ну, попытка постреляться Нашли последнего, не последнего Нашли предпоследнего игрока обороны Но он, естественно, такое как бы не отдаст И девайсам а, своим В любом случае Еще будет пытаться докучать в следующем раунде Счет 3-2 Отсейвились Отсейвились игроки обороны Хотя там, опять же, ну, Фома сейвил а, Скаут выбитый из соперника а, Мияк Тамада сейвил Эмку Которая сейчас куда перекочевала Вообще непонятно, что-то не вижу вообще ни у кого этой Эмки диска со снайперской винтовки Минус Паша Кот Минус по Миду Это всегда болезнь для, для игроков обороны Но однако Тисак и Фома Не теряются и из коннектора Разбирают всех, кто пытался пройти по Миду Ситуация 3 в 4 с перевесом Опа, вот это интересно Кстати, размен сейчас получился Майкеру выстреливает в голову Тисака И прям тут же гибнет от рук Фомы Таким образом, опять же, численного перевеса Достичь не удается Мьяк Тамада минус Плифпа со снайперской винтовки на Миду а последним остается Фидосов Но он не со скаутом, понимаете? Со скаутом-то я бы еще, наверное, поверил в то, что он затащит А вот без скаута, ну, прям очень тяжело в это поверить Перестрелка ближняя с Фомой И Фома здесь на уверенности просто берет соперника 3-3 С винтовки хорош Фидосов Согласен, да, со снайперской винтовки, которая минуется скаутом Отыграл действительно очень результативно Но вот надо признать, что... Не всегда все безоблачно. У любой команды, любая команда всегда будет какие-то раунды отдавать, какие-то выигрывать. Это закономерность Counter-Strike. Вот сейчас гидры начинают э, свой поход, так сказать, к винстрику. Получится ли э, забирать какое-то количество раундов к ряду? Вот это вопрос, конечно. Но будет интересно, если получится. Все-таки сильная сторона, за спиной, ну, грех отдавать эту сторону. Вайлд Белка пытается в пиксель кого-то там нащупать. Пока что плиф нащупывает Пашу Кода. Ну, кстати, Вайлд Белка тоже без минуса не отдается. Более того, делает даже два фрага со снайперской винтовки. Сюда же подтягивается плив, разменивает погибшего снайпера своей команды. Мияк тамада в соло на Фомасе. Увы, перестрелку э, отдает. Майкеру. Все-таки выигрывает. И это 4-3. Винстрику, к сожалению, было не суждено, по всей видимости, появиться. И это на самом деле не есть хорошо, да, потому что все-таки ребятам из команды Гидра как-то жизненно необходимо забирать раунды, потому что во второй половине не факт, что у них получится атаковать хорошо, а вот, э, ну, как бы, подготовить почву в любом случае нужно. Ну, то есть, э, то, что сейчас ребята опять устраивают форс, это, конечно, хорошо. Потому что это желание не отдать раунд, и это похвально. Но, с другой стороны, это все-таки ущерб по экономике в перспективе. Минус от Wild Белки вновь со снайперской винтовки. Диско перестреливает тесака, и как бы тут все пока что очень и очень плохо. Со снайперской винтовки от Майки Ру погибает еще один игрок. Но ну, здесь накидывается флешка, да? Нет, не накидывается флешка. Странный мув. Не накидывается флешка, и в результате из-за этого диско все-таки погибает. Азамат и МА, приветствую вас, ребят, приятного вам просмотра. Майкеру попадание в прыгающего Мияк Тамаду, который перед смертью успел сделать минус, как вы могли заметить. Ну и, собственно, Фома. Собственно, Фома, дорогие мои друзья, прячется за колонной, открывается сразу под двух соперников и не успевает даже выстрелить. Вот такая вот печальная история складывается у нас в зигзаге. Ты играл CSGO GO Zero, да я даже без понятия вообще, что это за игра такая Вы, может быть, путаете с Counter-Strike Condition Zero, но если да, тогда это не CSGO, А если, как-то, короче, вы Condition Zero и CSGO Zero как-то смешали Либо, может быть, это какая-то, я не знаю, там, мобильная игра Но в любом случае не играл ХАЕ в окна, и здесь игроки обороны, ну, тяжело будет выиграть этот раунд. Будет очень круто, если выиграют, потому что это будет зрелищно. Но с пистолетами на перевес как-то, конечно, противостоять калашам и авикам будет тяжеловато. Однако авиков слишком много, на мой взгляд. Три АВП будут тянуть, как я считаю, команду Overdrive на дно. Потому что по мобильности атака просядет, ну, довольно-таки сильно. А вот Дигл, например, куда более мобильный девайс. Паша Кот и Бладикор по минусу. Но Фома вновь последний остался. Позиция хорошая, он как бы был в спине, да. Ну, может быть, попытается забрать кого-нибудь еще. Как минимум, здесь было бы очень здорово подобрать девайс. Тем более, в зигзаге лежит прям авик. И с авика было бы такое, ну, это просто же, согласитесь, сладенько такое было бы вытаскивать. Но Фома не решается, потому что нет, ни Дефьюз Китов, ни Армора. И это как бы, наверное, оправдано. На самом-то деле, да? Я считаю, что это вполне себе логичное решение уйти здесь на сейф, но с другой стороны Савиком уж можно было немножко повоевать. Ну можно было постоять в зигзаге что-нибудь почекать, может быть кого-нибудь бы доубил. Да ну а так бомба взрывается и уже шестой раунд достается команде Overdrive. Это, в общем-то, печальная новость для команды Гидра. Потому что, повторюсь, раунды в обороне отдавать лишний раз соперникам не есть хорошо, потому что, как правило, это будет приводить к сложностям во второй половине. Я не говорю, что это приведет к поражению, поймите правильно, но это может привести к сложностям излишним, которые глобально команде, в общем-то, и не нужны. Да? То есть можно было э, играть вторую половину не настолько сильно напрягаясь, а получается, что нужно потеть очень сильно и... Ну, во многом не совсем оправдано Замечает Фома со снайперской винтовкой в руках своего соперника. Но, увы. Пока он пытался его выцелить, его самого уже снимает майкеру. МП-9 в руках Паши Кода приносит минус поплево. Атисак! Атисак и Мияк Тамада делают два минуса на своих М-ках. Белка, минус Паша Код. Но остатки игроков атаки, в общем-то, раз разрознены. да То есть здесь очень будет тяжело а, реализовать... Позиционную какую-либо Игру, да, но сейчас окей Федосов сделав минус, естественно побежит Заберет бомбу, да, и вот уже после этого Начнется а, Начнутся муки выбора Куда же играть? Точку А или Все-таки нет? Во всяком случае, Мияк Тамада уже Отправляется на поиски своего соперника Да ладно, Федосов Промахнулся практически В статичную модель а, Ты играл в CSGO 2 Абдурахмон, нет такой игры CS GO 2, есть CS 2 То есть Обновленная версия Counter-Strike Global Offensive Которая э, в июне должна Вроде когда там или в июле релизнуться Для всех Это не CSGO 2, это просто CS 2 Вот, в нее я в общем не играл Ну мне не прилетало приглашение На нее, ну это логично, потому что Я в CSGO не играю Если бы я в нее играл, тогда да Тогда конечно мне прилетел бы пригласик но приглосика нет в виду вполне себе очевидных моментов. Уайлд Белка. Кстати, 10 секунд до конца раунда. Здесь надо срочно попытаться поставить бомбу. Вот это болезненно прилетела Блади Кору. И Фидосов, просто поставив бомбу, забайтил на себя в нея... внимание Мияк Тамада и выиграл. Лол. Лол, 7-3. Как мне кажется, конечно, сейчас слишком много снайперских винтовок. Но парадоксально все-таки смогли перестрелять Гидру. Только похвалил, и он промахнулся Да-да-да, я вот тоже подумал, что как будто бы я его сглазил Но надеюсь, конечно, что так не будет И он будет попадать чаще Потому что все-таки... Любой команде, когда снайпер берет снайперскую винтовку Жизненно необходимо, чтобы снайпер как, как можно меньше промахивался Майкер Ум делает два минуса МП-9 из коннектора пытается настрелять Кстати, все-таки попадание было, справедливости ради Но без какого-либо фатального демейджа Да и более того, даже без ощутимого демейджа Вот Паша Кот попал так попал, как бы, да, сразу с минусом Но ну, здесь сгорает в Волтове, разумеется И Бладикор последний Но ситуация, опять же, скорее безвыходная Скорее мертвая, чем живая Опа! А может быть и нет. А может быть я раньше времени сказал? Как вы думаете, дорогие друзья? Ну давайте смотреть, что Бладикор будет делать. Соперник-то за углом сидит. Чувствует ли это Бладикор? Свап девайса. Ну пока чуечка не работает. Пока чуечка не включилась. Потому что уже в ухо сейчас можно было на самом деле убивать. Но нет, убегает на сейв. Кстати, товарищ, который плив... Должен был все это дело слышать и прекрасно понимать на самом деле, что соперник сейчас будет уходить куда-то сейвить авик. Странно, что разрешил, в общем -то. Потому что, ну, тут 100% должна была быть перестрелка, и даже если Плив погибал бы, то в любом случае, как бы он хотя бы попытался. А так, дорогостоящий девайс, который может принести победу в раунде, остается у команды Гидра. Для гидрота это, конечно, праздник. А вот для Овердрайв Overdrive... не серьезная ли это ошибка, дорогие друзья? Единственный, конечно, момент более-менее это смягчающий. Это отсутствие э -э более-менее адекватного бая. Выкинул ОВП. Нормально, АВИК выкинул все. И смотри, не понял, где АВИК-то, господи. Ну ладно, разобрались, разобрались. Да, АВИК-то он закинул вверх на парапетик. Минус от Майки Майкеру, тисак Разменный минус, в зигзаге небольшая потасовка Но она в целом устаканилась численным равенством Опять же, все игроки Атаки в данный момент так или иначе Находятся на меду, либо же Под медом, если мы а, будем Говорить про плифа Ну и тисак, который единственный Пока что в упоре непосредственно Пытается контролировать выход от своих соперников И, увы Этот контроль не сработал За какую сторону ты любишь играть? Но это в целом зависит от карты но больше нравится атакующая сторона, потому что в атакующей стороне нужно что-то думать и придумывать. В обороне, в принципе, ты просто сидишь и действуешь относительно действий своего соперника. да, То есть, э, Игрок... ну Соперник рашит, допустим, точку А, ты бежишь ее удерживать. Э, в атаке как-то, как мне кажется, поинтереснее. В атаке ты сам должен придумать, как что раскидать, куда зайти. То есть именно вся, как мне кажется, красота Counter-Strike... Держится именно на атакующей стороне Хотя при этом, конечно, атакующая сторона Далеко не на каждой карте сильная Конкретней вообще в CSGO, Всего одна, по-моему, карта На которой атакующая сторона сильная И это эншинт. Три в два, дорогие, друзья Оборона-то, оборона-то Оп, а бомба выпала а бомба выпала, и как теперь со снайперской винтовкой один в два тащить? Ну, нет, конечно, я не говорю, что такое не вытаскивается. Это можно вытащить вполне себе. Но справедливости ради сделать это будет, ну, очень проблематично. Потому что игроки обороны просто... Что это вообще было? Просто выиграли по времени. Лол, кек, чебурек. Просто выиграли по времени. Ну, 8-4. Чё ж сказать. Как идет игра, Александр, смотрю, Россия выигрывает. Пока, да, команда из России, пока находится впереди, победа в первой половине за ними. Ну, вопрос ребром, надо, так сказать, ставить. Что... что будет во второй то половине? Окей. В атаке овердрайв себя зарекомендовали как хорошая команда, то есть гидра, по идее, обороняются хуже, ну, а это объективно, потому что они, даже если закончат первую половину со счетом 8-7, то, получается, они в обороне проиграли. Но нет никакой гарантии, что у них атака не будет такая же, да? Ведь согласитесь. Ну, пока попыточки. Пока попыточки где-то найти возможность разменяться. В принципе, Wild Белка и Бладикор уже отдыхают. К ним присоединяется майки.ру. На отдых, так сказать, отправили. В результате уже теперь численный перевес на стороне обороны. И это, конечно же, пагубно. На Dust 2 атака сильнее, но это не турнирная карта А вот уже, кстати говоря, нет Статистика говорит об обратном После всех изменений, которые произошли на карте Dust 2 В Counter-Strike Global Offensive Сильной стороной стала оборона Оборона, по факту, то есть выигрывает больше раундов, чем атака Все благодаря тому, что немножечко изменили точку Б по сути Ну, ну не, не немножечко Уменьшив тэшку, это серьезное, на самом деле, вмешательство, так сказать, в баланс при выходе. Ну, не будем эти моменты обсуждать. Вчерашний матч пропустил, мне жаль, что трансляцию не посмотрел. Ну, в целом вы не прям уж много потеряли, Дамир, потому что там как бы... Ну, счет я вам не буду говорить, если хотите, посмотрите. Но прям каких-то вау, серьезного противостояния и жестких моментов не было. Итак, атака в меньшинстве готовится к выходу на точку Б. Здесь Паша Кот сразу вырубает бомб Кэри, Ну и до конца раунда остается чуть-чуть совсем. Поэтому это очередной сейф от атаки. Это странно. Много мест для крысинга, но тайминги тоже сильно решают. Это если мы говорим про какую Какая граната мне больше нравится? Но это вообще странный вопрос. Любая граната э, хороша с собой в зависимости от того, в какой позиции ее нужно применять. Uh, ну, наверное, дымовая, если так больше брать Хаешкой можно не попасть Убить хаешкой вообще практически невозможно Молотов, если мы говорим про CSGO Может тоже залететь не совсем туда, куда нужно Дым скорее более универсальная граната Потому что дым просто мешает двигаться соперникам uh, Мешает двигаться, правда, и тебе в том числе Но ключевой момент, что он стратегически важная граната Дым, я имею в виду Фома, минус вайлд белка, и перед этим еще и плифа прихватил. То есть, вроде бы, как бы, опять же, КПД достаточно хороший, как минимум. Ну, два минуса сделал и погиб. Окей, но разменялся-то в плюс, то есть, теперь оборона в плюсе. А вот то, что сейчас сделал Тесак, это, конечно, глупость. Ну, как бы, можно было бы чекать и чуть более пассивно. Ну, вот здесь уже, как бы, вопросы на самом деле. А почему Паша Кот был на 100% уверен, что на, на восьмерке никто не окажется? Минус от Блади Короса, снайперской винтовки. диска минус Мияк Тамада. Ну, как вы можете понять, игрок обороны у нас в соло. А, денег, кстати, не так уж и много у обороны. Может быть, стоило бы задуматься о сейве. Но один в два я понимаю, что хочется. Я просто понимаю, что хочется попробовать такое вытащить. Ну, лично я бы на самом деле пытался до талого. Убили бы и убили бы, там не сильная экономика бы от этого спасалась. Ну вот визуальный контакт и, к сожалению, промах. Все. И вот теперь уже вынужденный сейф, потому что, ну, все. Просто, просто надеяться здесь уже больше не на что. Отстреливает убегающего майкеру, ну и мог бы, да, мог бы принять, конечно, соперника, который в зигзаге мог находиться, но соперник туда не пойдет Дым помогает зайти на сайт, даже в CS GO дым сильно решает, может не увидеть друг друга и пройти Я поэтому и говорю, что вот мне из всех гранат, в принципе, по своей, так сказать, философии и по своему э, прямому назначению Больше нравится дымовая шашка, потому что эта дымовая шашка как бы, ну... Очень сильно может изменить исход раунда Вот флешка тоже как бы достаточно хорошая штука Но Блайнд, который она дает, очень короткий Да, то есть вы не очень долго слепой А дыма все-таки 18 секунд Целых 18 секунд А в CS 2 дым вообще лежит 25 секунд Да, то есть разница действительно колоссальная Эти 7 секунд очень многое будут решать Диско Минус Мияк Тамада. Ну, вроде удается зайти в зигзака, вопрос, удастся ли там закрепиться. Ведь есть игрок в коннекторе, который хоть и с попаданием, но успевает убежать. Что вообще было? <св�> Максимально э -э, забавная ситуация. Ой, Фидосов! В дымах находит тесака, попадает в него. Ну, мое почтение. Минус-то хороший. Что ж еще сказать? Но, правда, конечно, да, опять же, для обороны ситуация, ну, крайне негативная, я бы сказал Поскольку, поскольку удерживать здесь нечего практически Но я не думаю, что атака такое отдаст Хотя, конечно, с минусом от Паши И с минусом от Бладикора, ну, вроде уже теперь и 2 в 2 Неужто украинцы такое выиграют? Ну, опять же, конечно, можно вспоминать команду Нави, например, да Которая, собственно говоря, из тех же самых земель и много раз уже демонстрировали то, что э, ребята, они сильные. В общем-то, были, есть и будут. Размены один в один. Паша Кот, 29 хп против 20 у диска. Оба с автоматами. Но есть дефьюз-киты у игрока обороны. Это, конечно, очень сильно будет уменьшать количество э, необходимого времени. Накладывается дым, закидывается флешка. И бесподобный байт разыгран, дорогие друзья. Что я могу сказать? Аплодисменты. Заслуживает ли Паша Код сейчас аплодисменты? Да 100% конечно же да. Статистика на ваших экранах, дорогие друзья. 13 на 13 у Паши Кода. Он является MVP своей команды; 18 на 11 у Майки Ру. И он является MVP в своем коллективе, ну, про аутсайдеров там и прочее говорить не будем. Достаточно просто сказать о том, кто пока что в командах играет круче всех. И в одной команде это Паша Кот. Во второй же это Майкеру. Ну, собственно, смена сторон произошла. Глаки в руках атаки, Юспы в руках обороны. Кстати, не стали приобретать какие-либо другие пистолеты. Все играют на дефолтных. И атака, надо признать, кстати, достаточно жестко заходит на точку Б с минусом по Wild белки Как-то прям, ну, действительно, вот на ноге. Как говорится, знаете, на ноге забегают, начинаются перестрелки. И, как вы видите, ну, что-то там даже выклевывается вполне себе хорошее для атакующей команды. Оп, вот это да. А ведь казалось на секунду, что моделька уже зашла, зашла за стенку, но нет... Вообще ни разу нет, дорогие друзья Паша Кот, последний минус И раунд остается за коллективом Гидра Счет 9-7 Тоже беру дым первым Ну, в принципе, да В принципе, это правильно На мой взгляд Саш, тебе что больше нравится? 1-6 или Global Offensive? А мне больше нравится CSGO Она более Совершенно по движку то есть мне больше нравится стрельба в CSGO, GO, больше нравятся особенности текстур там и прочее, прочее. Я не говорю, что 1.6 плохая игра, просто если выбирать, я бы поиграл, допустим, в CS:GO. Ну, если вот надо вечерок поиграть в cs какую бы версию я выиграл, выбрал бы для игры, и я бы выбрал CS GO. Но при этом 1.6 это классика, и ее достоинств я ни в коем случае не умоляю. Wild белка, два минуса на Дигле, Федосов минус еще и куда-то там... Да ладно! Какие жесткие диглы. Ну что, Паша, MVP своего коллектива затащит ли один в четыре? Мак десятый в руках, черт возьми! А, три минуса есть! И нет, к сожалению, Вайлд Белку убить не удается. Действительно, Белка дикая. Прям очень-очень дикая. Сколько он три или четыре минуса успел сделать за этот раунд. Но и Паша, конечно, тоже поборолся, молодец. Молодец, абсолютнейший молодец. За два раунда он настрелял... Сколько? 18, а был 13. 5 киллов сделал за два раунда. Ну, как бы тоже ничего себе. Но сломана экономика у команды Гидро. Как вы можете заметить, не все игроки теперь при оружии. А вот чего нельзя сказать о команде Овердрайв. Но энтрифраг, кстати, делают не... Россияне, энтрифрак именно за украинцами. И здесь начинаются перестрелочки уже непосредственно на точке А. Притаившийся Плив, ну, свою позицию, как я считаю, полностью провалил. Сделал с нее только один минус. Ну, а дальше, конечно, уже за счет наличия девайсов. Все-таки игроки... Ух. Да ладно. Хедшотом, будучи full blind из АВП. Серьезные, серьезные заявочки у нас сегодня от игроков Ну, дорогие мои друзья, едем дальше Счет 11-7 <coughs> Простите, дорогие друзья а Разница в 4 матчпоинта На, полов... На начало второй половины, напомню, разница составляла всего лишь 3 Счет был 9-6 и сейчас, кстати, Гидра вот активнее пользуется гранатами. Овердрайв э, не настолько часто использовали раскидки в своих раундах. Как здесь, вот видите, молотовы там и прочее, прочее, прочее. Все это летает достаточно исправно. Точка Б падает, и наличие такого количества дымов и молотовых делает, ну, просто раунд практически неспасаемым, Очень тяжело. Майкеру сейчас придется выбивать тройку соперников. При этом нет дефьюз-китов. Ну, может быть, где-то там есть погибший тиммейт, с которого кусачки можно будет забрать. Но всегда вероятность этого крайне мала, как говорится. Ну, АВП, понимаете, да, мобильности это нету, да. Тебе нужно постоянно ходить с зумом, либо же без зума, в надежде, что ты сделаешь какой-то фаст такой резкий, бабах, и чепалахнешь кому-нибудь по голове. Но этого момента не всегда можно дождаться на самом-то деле, да, потому что там должны тайминги хорошие сложиться. Ну, в общем, не заходит ретейк 1 в 2. Что поделать? 11-8, минус экономика. Привет, ножик. Даже про дела и что делать спрашивать не буду. Ответ просто очевиден будет. Да, дела сегодня, кстати, замечательно. Сегодня наконец-то распогодилось. Правда, впереди, конечно, достаточно холодная неделя, но сегодня распогодилось. Мы прям сегодня так от души сходили погуляли. Прям шикарненько. Ох ты, Бладикор. Ой, какой отличный выход на прифайере. <смех> До свидания, Бладикор. Отличный хэдшот от Вайлд Белки. Хаешка, тем не менее, от Паши лишает жизни Фе... Феодосова. Феодосова, господи. Федосова, конечно же. Минус от диска со снайперской винтовки. Тесак ищет возможность разменяться. Понимает, где соперник. Попадание по плифу. Но соперник это он искал другого. Он искал диска. И диска здесь. Иди, говорит, сюда. Но минус достается по Шкоду. И еще и смолтова сжигает вайлд белку Ну, опять же, раунд жесткий. Как тот самый пистолетный от Гидры во второй половине. Да, конечно, я знаю такого блогера. Но я не смотрел его видео, честно сказать Ну, когда-то, может быть, чисто для ознакомления я парочку глянул Но мне что-то не заходит, честно сказать Слишком примитивненький у него какой-то контент Ну, ни в коем случае я, конечно, не буду говорить, что он плохой На каждый контент найдется свой любитель Но вот лично мне не зашел Опа, поджим! Поджимас, что самое главное Мияк Тамада как четко понял Что там поджим, ну на самом деле скорее всего Это благодаря Фоме, который скорее всего Дал информацию о том, что там Готовится поджимать э Соперник, и вот еще один Минус от Фомы под коннектором, но ну, это уже Как бы Как бы все, я считаю, что такое уже не выигрывается Минус от Мияк Тамада и Да ну Ну такое не выигрывается же, я сказал Минус от Тесака И два в одного, Фидосов с огромным трудом, но последнее слово все-таки остается за Бладикором. Счет 11-10, и вот, видите, дополнительные сложности в этом раунде все-таки появились у команды Гидра. И с чем эти сложности были связаны? Как мне кажется, с тем, что они готовились сыграть раунд а, чуть более осторожно. Если бы они его точно так же играли на ноге, как и все предыдущие то, я думаю, проблем в этом раунде конкретно было бы меньше. То есть, 21-й раунд они бы, наверное, забирали бы чуть-чуть проще. А сейчас, смотрите, опять вот скринти называется, да, вот осторожная атака. Зашли под точку Б, отправились там куда-то под Андер. Все дружно, да, сидят, ждут аркады от соперников и проиграют этот раунд. Ну, ладно, окей, не проиграют, потому что там у соперника просто денег нет, да, и девайсов-то толком никаких нет. Правда, это не отменяет того, что против экономического раунда... Нельзя проиграть Можно, конечно же Вот, ну, дым на точку Б Но на самом деле, конечно, выход-то последует на точку А Это мы все с вами, я думаю, прекрасно понимаем Если посмотрим на радар а, Хотя, может быть и нет Может быть и нет Но ну, вот тут Майкеру Самый интересный персонаж в этом раунде Услышал пробегающего мимо соперника С бомбой, дорогие друзья Соперника с бомбой Это не просто кто-то Это сам Фома Который нес бомбу на постановку И все, теперь у игроков обороны, ну... Более чем а, необходимая информация собралась. ну конечно, воспользоваться только ей они как-то грамотно не сумели. Увы, так бывает. Так бывает, когда вы получаете информацию, к которой вы, по всей видимости, ну, просто даже не готовы. Паша Кот вместе с товарищами раскидываются горючими смесями и не успевает спасти Мияк Тамаду. Но все-таки дает разменный минус. Мы получаем ситуацию 3 в 1, где один человек которого, ну вот только сейчас МП-9 в руках появился Минус от тесака по диска И 11-11, дорогие мои друзья Сравнялись Напомню, что счет второй половины был 9-6 э, Простите, счет на начало второй половины был 9-6 То есть итоговый счет первый А разница в 3 матч-поинта Теперь ребята все-таки поравнялись как бы это сложно не было. Ну, абсолютно просто. Просто Там даже было промахнуться, кстати. Э, вот очень тяжело для Бладикора, я имею в виду. Когда два соперника так замечательно сели и просто ждут тебя. Минус от Паши, минус от Паши и еще один раз минус от Паши. Три килла в исполнении Паши Кода и далее размены минус от Майки Ру. Ну, по Майкеру теперь есть информация, что спокойненько позволяет команде Гидро зайти на точку Б и стать победителями в раунде. По сути, потому что мы знаем, что последний игрок обороны со снайперской винтовкой находится где-то под КТ-спауном. Ну и все, собственно, здесь... Можно с ножом наперевес спокойно выходить и устанавливать бомбы. Ну, раунд, конечно, технически выигранный для э, украинцев Но, но Технически Нет, ну все Теперь, конечно, да, уход Уход Майкеру И это сейв Что позволяет команде Гидро вырваться вперед На один, конечно, матчпоинт Всего-навсего, но позволяет Это важно Миразис, приветствую вас Ну, кстати, здесь соглашусь со Space One BS. Uh, Даже если вам не нравится творчество какого-то блогера, ну, наверное, действительно, с вашей стороны, не совсем корректно и не совсем культурно было бы его оскорблять, как бы то ни было, потому что сравнение с туалетной бумагой — это не есть гуд. Даже, опять же, повторюсь, если вам не нравится его творчество. Ну, мне вот, например, не нравится его творчество, да. Я прекрасно знаю, что все его творчество... Краденая, да, то есть у него своих видео-то раз-два и обчелся, да, потому что, по сути, все, что он снимает, снимали зарубежные блогеры, которые он, так сказать, про... он берет идею зарубежного блогера, просто адаптирует ее под наши реалии и все. То есть это как бы, ну, второсортный контент. Тем не менее, я не позволяю себе его оскорблять, потому что, ну, как бы зачем? Меня это не красит как человека, а то, что я его оскорблю... Какие плюшки это дает? Да никаких. Опять же, выставляет меня только э, в роли невоспитанного человека. Вообще, в принципе, оскорблять никого. Ой. Ой-ой-ой вот, вот это войнушка, дорогие друзья Вы видели, как фи киллфит быстро двигался? Я даже не успел понять, кто кого где убивал Но я вижу, что два в одного остались игроки атаки И вновь они заходят на точку Б Но на этот раз против них диска со снайперской винтовкой И добить такого соперника будет, ну, наверное Наверное Легко для игроков атаки, я имею в виду. Тут вопрос, конечно, что диска будет делать ну, что-то потопал, потопал, похлопал, и все-таки уходит на сейв, да, насколько я понимаю? Ну да, это сейв. Стопроцентный сейф. сейф. Что-то так долго, много времени мне понадобилось для того, чтобы понять, что это действительно сейф. А интересно, подрежет ли Пашу кода? Попытается, во всяком случае. Да. <смех> Подрезал. <смех> ну, как бы я не думаю, что Паша очень сильно расстроится от того, что его убили. Победа в раунде-то все-таки... Э, все-таки есть. И это хорошо. Это хорошо для команды Гидра, разумеется. А вот команда Овердрайв, что, кстати, интересно, как я и предполагал в, пе в первой половине, что такое возможно. Э, что... Оборона у обеих команд окажется, ну, такой себе, потому что Гидра в атаке играют совсем иначе, то есть это совсем другая команда с атакующей точки зрения, потому что оборонялись они, ну, довольно-таки беззубенько. А, как, в общем-то, это делает и Овердрайв? Тут у ребят тоже с обороной прям явные проблемы, экономикой нормально воспользоваться все никак не получается, потому что то и дело. Форс на форсе. Попадание с прострелов в торец 8 хп остается у Плифа Но здесь все-таки должен уже, наверное, начинаться выход От игроков атаки Потому что перетягивать с таким выходом тоже нельзя Гранаты уже полетели В любом случае пора включаться в действие Вайлд Белка делает 2 минуса 2 минуса от Фомы и 1 от диска 2 в 3 Бомба установлена Ой, какой шикарный Молотов Ну, здесь все, здесь похоронка Здесь похоронка, разве нет? <laughs> ну, разве нет? Ну, красный Паша-кот! Да, все-таки Майкеру э, достреливает оппонента, просто взяв уже в руки Юсп. Ну, а что еще было делать? Не с авиком же его идти пушить. Ну, 13-12, ладно, с огромным трудом хочу заметить. С огромным трудом. Э, ну, то есть, важный момент это то, что потеряны все девайсы, кроме одного авика. Единственный, кто при деньгах... Ну, по сути, это Майки Ру, конечно, да, если не включать в этот список еще и диска, у которого там 7000 на руках, черт возьми. Ладно, бог бы с ним. Смотрим. Смотрим за выходом сейчас, насколько я понимаю, будет проходочка куда-то под «Б». Да? Да? Да, точно. Точно. Плив не даст соврать, это точно какая-то проходочка под «Б». Ну, как минимум, игроки обороны поверили в то, что это выход на «Б». Потому что уже три игрока команды Overdrive находятся именно на этой точке Точку А практически оставили незащищенной Там единственным у нас диск сидит со снайперской винтовкой Ну а ВП как будет удерживать, если сейчас резко пятерка игроков атаки окажется на этой позиции? Вот как? Просто скажите мне А оборона даже, кстати, не спешит на самом деле делать какие-то перетяжки И это пугает Всем доброго времени суток ЖРБ, приветствую вас И тишина. И тишина. Но ну, мне кажется, с такой тишиной игроки обороны, во-первых, уже могли пойти проверить <coughs> ковры на Б. И было бы понятно, что это вообще не Б. И что вот сейчас полетят гранаты. И понимание придет. Да, четыре дыма сразу, дорогие друзья. Позиционно от отрезается КТ. Немножко криво от отрезается коннектор. Нет почему-то а дыма на ступени. Хотя, как бы, тоже было бы не лишним на самом-то деле. Один из дымов... Не кидать в КТ, а, например, кинуть его на ступени. Ну ладно, не совсем идеально. Но в целом хорошо, раскидали точку. Минус от Федосова. Два минуса от Федосова. Бомба не успевает встать. Паша Кот, ответные два минуса. Ну и вот вам, пожалуйста, 10 секунд до конца раунда. Успеет ли поставить Мьяк Тамада бомбу? Успевает. Смена девайса на что-то более серьезное. Ваншот не происходит, к сожалению. Было бы очень круто, если бы ваншот произошел. Диско. Ух, прострел залетает в Мияк Тамада, ну и здесь, конечно, дефьюз. Здесь однозначный дефьюз, даже если бы Майки Руи не, не сделал бы минус, а погиб, то все равно это ничего бы не поменяло, потому что ну, не успевал бы. Игрок атаки просто не успел бы, так как диска был с дефьюз китами. И у нас 13-13, неожиданные, дорогие мои друзья, 13-13. Ну, плотная игра. Я же сказал, я вот чувствовал. Я чувствовал, что игра будет плотная. Максимально плотная. Да она потому, что всегда такая. Ну, я имею в виду между... Э, двумя командами из таких стран. Если вы посмотрите все трансляции, где на моем экране когда-либо играли игроки из России против игроков из Украины, всегда вот такие баталии вообще прям... Поэтому это один из моих любимых типовых шоу-матчей. Россия-Украина. Потому что э, не с точки зрения, что мне нравится, что выигрывает либо одна команда, либо другая. А с точки зрения того, что команды показывают хорошую игру всегда. То есть за этим приятно смотреть. Но пока что 5 в 2. Кстати, команда Overdrive э, набирает обороты. что категорически нельзя позволять команде Гидро. Потому что тут как бы счет такой, что одна ошибочка и можно матч проиграть. Ну, либо овертаймы, их, кстати, тоже никто не отменял. Прям на равных идут. Да не то слово Space One BS, не то слово. Мне кажется, в таком матче, наверное, просто обязаны быть овертаймы. Ну, либо это прям моя хотелка, так сказать. Которая не будет связана с реальностью. Но овертаймы здесь, наверное, плохо, потому что ребята устанут. И одна из команд начнет совершать ошибки просто из-за усталости Поэтому я бы за 16-14, а в чью пользу вообще не важно Александр, сколько еще матчей будет или только этот? Только этот, Дамир, сегодня только одна карта Но еще будет матч по CS в четверг В 20.00 по московскому времени, если что Ну не знаю, кстати, зачем... А, все не обратил внимания на таймер Я думал, что шифтят игроки Сейчас бы еще бы девайсы потерять Нормально, игроки обороны Так пошли посмотреть, где их соперники Завтра захват Атласа Нет, завтра не Tales from the Borderlands Завтра игра От разработчика Пазлы, короче, завтра буду раскладывать В общем Такая вот игрулька там. 70 пазлов надо разложить, короче. Ну, посмотрите. Посмотрите, Space One. Если будет, конечно, у вас времечко. Если захотите зайти, приходите, буду рад. Скорее, завтра больше разговорный стрим будет, чем... Ого, Паша Кот! Отличное умение контролировать стрельбу. Ой, Вайлд Белка! Не менее отличное умение контролировать стрельбу. Минус 4 от Wild Белки и 1 фраг от Плифа. 15-13. Что ж, команда Overdrive себе уже обеспечила уютненькие, так сказать, овертаймы. Ну, либо же победу в основном времени. Во всяком случае, это матчпоинт. И по деньгам у игроков атаки не то чтобы хорошо. Ну, force И, с одной стороны, зажатость позиции. Зажатость позиции я имею в виду в том, что э, команда Гидра... Ну, обречены на то, что они должны теперь потеть Потому что любое поражение приведет к поражению в матче И, как правило, перестрелки нужно будет в таком случае выигрывать Аук Аук от Федосова что-то не принес ему минус Но второй, вторая попытка все-таки принесла фраг И три минуса от Федосова, дорогие друзья Ну и Федосов сам, в общем-то, и Вайлд Белка Уже погибли Мияк Тамада и Бладикор остаются вдвоем против тройки соперников есть попадание из зигзага по Бладикору. У него остается 5 хп. Однако, по минусу от Бладикора и от Мияк Томады. Плив. Минус Мияк Томада и Бладикор. Невзирая на свое лоу хп, умудряется все-таки спасти ситуацию для своей команды. И у нас последний раунд основного времени, дорогие друзья. Либо 15-15, либо это овертаймы. И команда Гидра. Имеют возможность побороться еще на допах на победу, либо же все-таки проиграть эту встречу. Вопрос, вопрос. В Телеграме увидим. Ну, вы также можете, кстати, подписаться на мою группу ВКонтакте. Там можно увидеть еще раньше. Потому что сначала я пишу анонс не в Телеграме, а именно в ВКонтакте. И в Дискорд-канале. Это первое, где появляются анонсы. Ну и YouTube, конечно же. Предстоящая трансляция. Вот. В Телеграме я всегда пишу анонс за 10-20 там, 20 минут до начала стрима. Паша Код, минус Фидосов. И дорогие друзья, ну я думаю, это овертайм. И я не верю в то, что это можно спасти при всем уважении к команде Overdrive. Это что-то неспасаемое, потому что диска 1 в 4 твою налево. И это минус от Паши Кода. Это 15-15 и допы. Допы. Ну а кто у нас... Дорогие друзья, стал MVP по итогам второй половины. Это все так же. со статистикой 33-30-3-21. И все тот же Паша Кот 43 к 6 к 23. Ну, статистика, по-моему, ну слишком мощная, да, согласитесь, слишком мощная. Я имею в виду за 43 фрага. Просто 43 фрага, вы только вдумайтесь. Ближайшее к нему это 30 фрагов у Майкеру как раз Ну, стороны, разумеется, не менялись Гидра и Овердрайв так и остаются в атаке и обороне соответственно Энтри за атакой и второй минус, кстати, тоже за атакой Фидосов Дает разменный фраг и убегает в лифты Ну, в лифтах ему там наверняка, конечно, будет уютно тесак Тис... Ну хотя бы перед смертью разрядил целый рожок в соперника Ошибка, грубейшая ошибка от Фомы Блади Корс с разменом также погибает Последним остается Паша Кот Но зная 43 фрага, да, мы понимаем с вами на что способен этот боец Затащить один в два для него, по идее, это все равно, что семечки пощелкать И, кстати, один минус по Федосову уже есть Соперник со снайперской винтовкой, это, конечно, очень опасно Но другой вопрос, что э, нивелировать силу снайперской винтовки Всегда можно, в принципе, э, расстоянием до соперника да? То есть можно попросту э, взять и подойти к нему поближе С АВП будет в таком случае попасть, попасть тяжелее Привет, КС 1.6 когда будет? Привет. Не знаю, на этой неделе пока не планировалось. Ну, перехитрил Паша Кот. Перехитрил все-таки. Я бы сказал, что он не Паша Кот, а Паша Лис. Потому что, ну, такой хитростью а, не обладают а, коды. Ну, он, конечно, да. Ну, ну, звучит типа Паша Кот. Короче, что самый прикол, да? То есть, Диско просто ушел чекать точку Б, думая, что соперник уходит туда, но понял, что, короче... Обманулся он Причем обманул он сам себя Ну, по установленной бомбе несложно догадаться Что она установлена куда-то либо под яму, либо под ковры Остальное можно даже и не чекать Хотя, конечно, это не гарантия Не гарантия чего-либо Ну и Паша здесь э, Просто как бы на опыте, так сказать Такое типа не отдается Ну, 16-15 Напоминаю, что победителем в этой встрече Может стать команда, которая выиграет 19-й раунд в в в в этой ситуации В общем, раньше своего соперника за ближайшие 6 18-18, это следующие овертаймы Ну, в общем, я всегда это говорю Поэтому подумал, что и сейчас тоже, наверное, было бы а, не лишним это сказать Пока Гидра на шажок становится ближе к победе Команда овердрайв же, в свою очередь, становится ближе к тому Что на последний раунд у них не останется денег, собственно говоря Потому что даже сейчас уже у многих Игроков меньше тысячи на кармане осталось Паша Кот забирает Майкиру Диска минус Фома Бладикор Хороший контроль спрея минус Майкиру Ситуация равная 3 в 3 Паша Кот агрессия со снайперской винтовкой в коннекторе Ну это просто фантастика какая-то Мне просто даже добавить нечего Бладикор продолжает демонстрировать Как нужно контролировать спрей но диска в коврах Почему диска в коврах, я думаю, несложно догадаться да? Потому что он контролирует бомбу Просто контролирует бомбу Минус от Паши, по плифу Ну и все, диска последний Легко, по идее, такое должно выигрываться, конечно Ну, я не представляю, как можно это проиграть Хотя, с другой стороны Все возможно, да Ну, флешечка просто верхом на самом деле залетает Одна, и все, и конец но что-то решили сами себе усложнить. Очень сильно решили сами себе усложнить ребята из команды Гидро этот раунд. Бомба установлена. Ну, Бладикор один на один с диской. Уж даже не знаю, честно сказать, на что здесь рассчитывать. Хоро... <с> Хорошая флешка, хотел я сказать. Бладикор от нее ослеп, но только при этом он продолжил стрелять, даже невзирая на блайнд. В котором находился и просто на шару пульнул сопернику в голову. Ну, а куда же без этого? Counter-Strike это игра и везение в том числе. Потому что где-то тебе повезло по таймингам, где-то тебе повезло по стрельбе, где-то тебе повезло еще почему-то. Но в любом случае стрельба, конечно, главнее, чем какие-то там э аспекты везения. Ну, 4 минуса от атаки, я думаю, не стоит даже застрять на этом внимание. Диск последним находится на точке Б с м в руках, без гранат, без дефьюз-китов, вообще без всего, что могло бы ему помочь победить в этом раунде. Поэтому с огромной долей вероятности, конечно, это 18-15. Но с огромной долей вероятности не означает стопроцентный результат, означает лишь, что потенциально вот возможен такой исход. Ну, потому что Эйс тоже можно сделать, но я не очень верю на самом деле в этот Эйс. И Блади Корса со снайперской винтовкой на перевес отстреливает соперника. Смена сторон. МВП по-прежнему все те же самые. 31-24 у Майки Ру. И Паша Кот 50 на 24. 50 на 24 просто. КДХ за два перевалила. Кстати, перевалила она у него единственного за два. Что мы получаем, дорогие друзья? Мы получаем, во-первых, тактическую паузу, а во-вторых, команде Гидра для победы нужно взять всего-навсего один матчпоинт. Команда Overdrive теперь уже не могут выиграть в первой серии овертаймов. Им нужно взять три. Им нужно взять сейчас в атаке все три раунда для того, чтобы сделать 18-18 и пытаться выиграть уже на 22-м матчпоинте. Если, конечно, опять же, такое возможно, да, потому что мы не знаем, как сейчас Гидра подойдут а, к процессу а, удержания точек. Ну, мы помним, в общем-то, первую половину. Там не сильно хорошо Гидра оборонялась, но раунды они все-таки брали. И это уже говорит о том, что списывать команду со счетов вообще категорически нельзя. Плюс они сейчас еще и на бусте отморали, плюс они сейчас еще и взяли тактическую паузу. Я полагаю, для того, чтобы обсудить кто что и как... То есть шансов на поражение у команды Overdrive, как мне кажется, сейчас объективно, конечно, больше Но чем черт не шутит, вдруг действительно сейчас будет 18-18 и следующие допы <со> Матч хороший, качественный, во всяком случае Да, может быть не с точки зрения стратегических там каких-то раскидок С точки зрения стрельбы, во всяком случае, он действительно интересен Есть на что посмотреть, есть хорошие стрелки и Бладикор корр по Уайлд белки. Дорогие мои друзья, пытается сделать еще один минус, но здесь уже выхватывает в голову от Майкеру. Паша Кот. Под покровом дымов. В упоре стоит рядом с соперником, но успеет сделать один минус в любом случае. Да, вот и он, дорогие друзья. Здесь накидывается флешка. И Мияк Томада уже на этот раз прикрывает товарища, который отходит. И все. И здесь просто поистине все. Фидосов выстреливает, выстреливает, я всегда говорю слово выстреливает, ну стреляет, конечно же, и ни хрена никуда не попадает, дорогие друзья, 19-15, именно с таким счетом заканчивается этот матч, ух, и улетный же он, поздравляю команду Гидра с победой, она была действительно заслуженная.